Иди через лес Иди через ягоды Сосновые иголки Радуги на сердце Я пойду за тобой Я буду искать тебя всюду До самой До смерти Нам сказали то, что мы одни на этой земле Мы поверили бы им, но мы услышали выстрел В той башне Я хотел бы, чтобы тело твое пело еще Но озера в глазах замерзают так быстро Мне страшно, свежи все мои нити узелком Время поездов ушло по рельсам пешком, Время корабли легло на дно, и только волны, и Только волны над нами, только ветер и тростник. Все, что я хотел узнать, я вызнал из книг, Все, что я хотел сказать, не переживай. Yeah.